Здесь у меня заготовлена такая очень пафосная, большая речь. Я думаю, что, может быть, я ее не буду, зачитывать. Но скажу, что вот на данный семинар, который мы инициировали, и, и, а, и который мы проработали с ноября 2015 года, вот. я думаю, что он очень полезный, потому что ну, у нас, в Казахстанском университете мы наработали определенный опыт, опыт методом проб и ошибок, скажем так, у нас получалось то, что получилось, и мы как бы вот попытались вместе с коллегами еще обсуждать все это, как-то там вообще, ну, скажем, как сейчас модно говорить, лучшие практики надор иностранных студентов, как бы чтобы были какие-то универсальные, скажем, какой-то универсальный какая парадигма или алгоритм работы. Ну, и безусловно, все равно в каждом университете есть свои уникалии. Вот эти уникальные тоже как использовать. Вот данный семинар у нас будет совершающий семинар, вот. но это не означает, что мы, конечно, не будем по телефону отмениваться информацией, так при встречах. Вот, мы всегда открыты. Всегда, кстати, находим какие-то более интересные мысли, когда начинаем общаться с коллегами. Совершенно то есть, такая третья мысль, которая до этого не возникала именно как вот студентов. Мы привлекаем студентов не для того, чтобы они просто сюда приехали, а потом зарегистрировались, а потом как бы... Это, что они хотят, то и делают. Нет, мы с ними, у нас есть система работы, система адаптации, психологическая работа со студентами. Вот это все очень интересно, и, конечно, вот я думаю, что вот эти дни, которые мы э, здесь будем находиться и общаться, мы э, ну как бы, может быть, еще что-то выработать, еще какие-то интересные э, мысли. Э, ну... Я хочу слово передать кораблю Валерию Владимировичу для Это представитель Центра социологических исследований, собственно который один из инициаторов собственного данного проекта. Ну, я постараюсь быть кратким. В принципе, все основное уже сказали. Данный проект направлен именно на распространение лучших практик. Если это предполагать активное участие, передачу и обмен опытом, некоторым образом мозговой штурм, мероприятие наше состоит из двух частей. Первый – это семинар, рассказ о том, что было сделано, и рассказ о той методике, которая была создана второй – это тренинг. Я очень надеюсь на, то, что, надеюсь на то, что данная работа не прекратится с окончанием формальной части проекта, и обмен опытом, и формированием каких-то оригинальных новых подходов продолжится. Очень надеюсь на активное участие, тем более, что здесь довольно-таки много собралось коллег, на активное участие в данных мероприятиях, в том числе на открытое обсуждение, неформальное, может быть, на появление и зарождение каких-то новых мыслей, новых идей. Поэтому рад, что все здесь сегодня представительно, и желаю всем, всем очень хорошо провести эти на дня, благополучно. такой пункт, который для нас становится очень актуальным, на который я хотел бы, чтобы мы как-то обсудили. Вот такая возникла у нас проблема не только у нас, а в других университетах. Когда, значит, студенты представители стран Ближнего Востока, к сожалению, есть ряд таких вот случаев, когда пытаются воспользоваться да, приглашениями, значит, визами, и потом или вообще не доезжают до университета, или потом просто из университета исчезают приходит. Да, и вот эта вот проблема, она у нас на самом деле уже такой становится заразой такой, которой, э, нам нужно что-то тоже, если есть какие-то вот идеи, как это делать, э, чтобы это дело ну, прижигать, скажем, сразу в самом начале, э, вот было бы хорошо, если тоже это прослучить вот у нас. Потому что боюсь, что это будет приобретать в какое-то время такой острый характер.